Техническое обучение Тойота. Основы электричества. Множество электрических устройств используется в автомобиле. На первый взгляд трудно понять их работу, потому что электричество невозможно увидеть. В этом фильме мы изучим электричество визуальными методами. Электричество часто сравнивают с потоком воды. Давайте посмотрим сначала, как течет вода. Вода течет с высокого уровня на низкий. Электричество также течет с высокого уровня на низкий. Разница между уровнями воды в электричестве называется разницей потенциалов или напряжением. Количество протекающей воды в электричестве называется электрическим током или просто током. Теперь давайте посмотрим, как будет изменяться скорость колеса. Когда вы сжимаете трубу, колесо начинает вращаться медленнее. Нечто, что препятствует плавному течению воды, как, например, это, называется электрическим сопротивлением или просто сопротивлением в электрических цепях. Отношения между напряжением и током. Теперь мы проведем небольшой эксперимент, чтобы изучить отношения между различными электрическими величинами. Сначала давайте изучим отношения между напряжением и током. Давайте измерим напряжение этой батареи вольтметром. Вольтметр присоединяется к обоим концам батареи или того предмета, напряжение которого вы хотите измерить. Вольтметр показывает 13 вольт. Вольты используются в качестве единицы измерения напряжения и обозначаются латинской буквой В. Лампочка загорается. Лампочка загорается, потому что через нее течет ток. Ток течет от положительной клеммы батареи через лампочку к отрицательной клемме батареи, так же, как вода течет с высокого уровня на низкий. Вы можете проследить течение тока с помощью амперметра. Амперметр подсоединяется в направлении течения тока. Амперметр показывает 0,4 ампера. Это означает, что 0,4 ампера тока течет по этой цепи. Величина или сила тока измеряется в амперах и обозначается латинской буквой А. Теперь давайте продолжим наши эксперименты, используя две батареи. Вольтметр показывает напряжение в два раза больше, чем прежде. Давайте посмотрим, что произойдет с током в этой ситуации. Мы подсоединим лампочку и амперметр так же, как и в предыдущем опыте. Лампочка светит ярче, чем прежде. Величина или сила тока тоже больше, чем прежде. Из этого опыта следует, что величина тока, протекающего под сепи, увеличивается, когда мы увеличиваем напряжение, не изменяя лампочку или сопротивление. Это можно продемонстрировать на примере модели водяной мельницы. Когда уровень воды или напряжение выше, больше воды или тока протекает. В случае с водяной мельницей, ее колесо будет вращаться быстрее. Отношение между сопротивлением и током. Теперь давайте изучим, как сопротивление влияет на ток. Мы берем электричество от 13-вольтовой батареи. Подсоединяем лампочку и измерим силу тока. Теперь, что произойдет с величиной тока, если мы подсоединим две лампочки? Величина или сила тока уменьшилась. Этот эксперимент показывает, что величина тока снижается при увеличении сопротивления и увеличивается при снижении сопротивления. Сопротивление измеряется в единицах, называемых омами. Теперь вы знаете отношение между сопротивлением и силой тока. Отношение между напряжением, током и сопротивлением. Давайте подытожим отношение между напряжением, силой тока и сопротивлением. Когда мы подсоединяем сопротивление в 3 Ома к батарее напряжением в 12 вольт, Ток, равный 4 амперам, протекает по цепи. Это показывает численное отношение между напряжением, током и сопротивлением. Когда нам известно напряжение и сопротивление, но неизвестна сила тока, мы можем вычислить ток, равный 4 амперам, следующим образом. Мы можем также вычислить величину сопротивления, если нам известно напряжение и сила тока. Вот так. Как вы поступите, если хотите вычислить напряжение? Вы можете вычислить напряжение, умножив силу тока на сопротивление. Эти отношения выражены в этих трех формулах. Символы, используемые в электрических схемах. В наших экспериментах мы использовали различные детали, которые вы здесь видите. Давайте теперь заменим их символами. Этот символ используется для обозначения батареи. Этот символ обозначает лампочку. Этим символом обозначается сопротивление, а этим переключатель. Это амперметр. А этот символ используется для обозначения вольтметра. Теперь давайте нарисуем электрическую цепь целиком. Вы можете объяснить, что означает каждый символ? Множество других деталей используются в электрических цепях, и они также обозначаются символами. При случае, посмотрите, какие другие детали используются в электрических цепях, и какие символы используются для их обозначения. Последовательное и параллельное соединение. В этой части нашего фильма мы изучим, как напряжение и ток изменяются в зависимости от того, как в цепи подсоединено сопротивление. Сначала мы соединим сопротивление таким образом и измерим напряжение в цепи. Электрическое соединение называется последовательным, если сопротивления в нем соединены подобным образом. Мы измерим сопротивление в двух местах. Напряжение батареи равно 13 вольтам. Вольтметр показывает 6,5 вольт. Напряжение падает после того, как ток проходит через сопротивление. Эта водяная модель показывает работу последовательного соединения. Вода течет по трубке. Уровень воды показывает напряжение батареи. В трубке стоят два сопротивления. Течение тока блокируется этими сопротивлениями. Из этой модели видно, что напряжение падает после того, как ток проходит сопротивление. Давайте теперь измерим напряжение в этих двух точках. Напряжение на верхней лампочке... Равно шести с половиной вольтам. Напряжение на нижней лампочке также равно шести с половиной вольтам. А напряжение на двух лампочках сразу... Равно 13 вольтам. Мы можем посмотреть это напряжение, используя водяную модель. Сначала измеряем вот эту высоту. А затем эту. Мы видим, что в водяной модели сумма двух высот, равных этой высоте, аналогично напряжению батареи. Теперь мы заменим одну из ламп на лампочку, имеющую меньшее сопротивление, и продолжим эксперимент. Напряжение на верхней лампочке, имеющей большее сопротивление, равно 8,5 вольтам. А напряжение на нижней лампочке, имеющей меньшее сопротивление, равно 4,5 вольтам. Напряжение на обеих лампочках равно 13 вольтам. Когда сопротивления соединены последовательно, как здесь, например, напряжение на лампочке, имеющей большее сопротивление, больше, а напряжение на лампочке, имеющей меньшее сопротивление, меньше. Сумма напряжений на лампочках равна напряжению батареи. Теперь давайте измерим силу тока в последовательном соединении. Измерим силу тока в этих двух точках. Как вы видите, сила тока одинакова в этих двух точках. Сила тока также одинакова по всей цепи. Давайте подытожим результаты нашего эксперимента. Суммарное сопротивление в цепи возрастает при подключении большего числа сопротивлений, в то время как сила тока уменьшается. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Давайте теперь взглянем на другую цепь. В этой цепи сопротивления соединены таким вот образом. И это соединение называется параллельным. Мы измерим напряжение и силу тока на каждом сопротивлении. Сначала давайте измерим напряжение в этих двух точках. Вольтметр показывает 13 вольт в этой точке. Здесь мы тоже имеем 13 вольт. Напряжение одинаково на обоих сопротивлениях в параллельном соединении. Теперь давайте измерим силу тока. Мы измерим силу тока в этих трех точках. Возьмем 2 амперметра и посмотрим, сколько ампер они показывают. Оба амперметра показывают 0,55 ампера. А что покажет амперметр для всей цепи? Прибор показывает силу тока в 1,1 целую ампера для всей цепи. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы заменим эту лампочку другой, имеющей большее сопротивление. Амперметр показывает 0,55 ампера здесь и 0,35 ампера здесь. А что он покажет для всей цепи? Амперметр показывает силу тока в 0,9 ампера всей цепи. Меньший ток протекает по лампочке, имеющей большее сопротивление. И больший ток протекает по лампочке с меньшим сопротивлением. Когда сопротивления соединены параллельно, общее сопротивление уменьшается, и общая сила тока равна сумме токов, протекающих через каждое сопротивление. Как мы видим из эксперимента, сопротивление увеличивается, а сила тока уменьшается в последовательном соединении, а в параллельном соединении наоборот. Сопротивление уменьшается, а сила тока увеличивается. Напряжение и сила тока в различных цепях. Измеряя напряжение и включая или выключая переключатель, мы можем судить о том, что в цепи обрыв или короткое замыкание. Теперь давайте посмотрим, какое напряжение генерируется в различных точках простейших электрических цепей. Сначала мы подсоединим вольтметр и амперметр к этим точкам цепи и посмотрим показания этих приборов. Вольтметр показывает 13 вольт в этой точке. Это эквивалентно напряжению батареи. Давайте померим напряжение на переключателе. Лампочка не горит, но вольтметр показывает 13 вольт. Лампочка загорается, когда переключатель включен. В это же время напряжение на переключателе падает до нуля. Можете вы объяснить, почему? Давайте посмотрим на электрическую схему этой цепи. Когда переключатель выключен, напряжение батареи подается на провод, обозначенный красным цветом. Поэтому напряжение на переключателе равно 13 вольтам. Когда переключатель включен, Ток течет так, как показано на схеме. Поскольку сопротивление переключателя равно нулю, напряжение равно нулю, даже если ток протекает через переключатель. Теперь давайте соединим сопротивление последовательно, а переключатель подсоединим параллельно одному из сопротивлений. После подсоединения вольтметра и амперметра в этих точках, мы переключим переключатель в положение «включено» и «выключено» и посмотрим, что произойдет. Напряжение равно 6,5 вольтам здесь, и также шести с половиной вольтом здесь. Когда переключатель выключен, ток течет, как вы видите, по красному проводу. Так как лампочки соединены последовательно, напряжение может быть измерено в двух точках. Теперь мы включим переключатель и измерим напряжение и силу тока. Этот вольтметр показывает 13 вольт, а другой вольтметр показывает 0 вольт. Можете вы объяснить, почему? Когда переключатель включен, ток течет так, как показано на диаграмме. Так как ток течет целиком к переключателю, к верхней лампочке ток не поступает, и напряжение здесь равно нулю. Таким образом, напряжение батареи целиком подается к другой лампочке. Общее сопротивление цепи становится ниже, и сила тока в этом случае увеличивается. Давайте изучим далее эту цепь. Что вы ожидаете от этой цепи? Лампочка не включается. Давайте измерим напряжение. Прибор показывает 0 вольт. Каждая батарея имеет напряжение 13 вольт и одинаковое напряжение прилагается к обеим сторонам лампочки. Но вольтметр показывает 0 вольт, так как нет разности потенциалов между двумя точками. Давайте перейдем к следующей цепи. Четыре лампочки с одинаковым сопротивлением соединены подобным образом. Давайте сначала измерим напряжение в этой точке. Прибор показывает 0 вольт. Можете вы объяснить, почему? Теперь давайте измерим напряжение в этой и в другой точке. Прибор показывает 6,5 вольт здесь. И здесь напряжение тоже 6,5 вольт. Как мы изучили ранее, в этой цепи нет разницы потенциалов, и вольтметр показывает 0 вольт. Теперь давайте заменим нижнюю лампочку другой, имеющей другое сопротивление. Прибор показывает 9 вольт здесь. 6,5 вольт здесь. И только 2,5 вольта здесь. Так как мы поместили новое сопротивление, помеченное зеленым на этой схеме, в нижней части схемы напряжение изменилось с 6,5 до 9 вольт. Здесь напряжение осталось на уровне шести с половиной вольт. Таким образом, существует разница потенциалов в два с половиной вольта между точками. Всякий раз, когда существует разница потенциалов между двумя точками, ее величина показывается на вольтметре. Иными словами, все значения, измеренные вольтметром, являются разницей потенциалов. Четыре электрические схемы, которые мы изучили, показывают основные принципы измерения напряжения. Пожалуйста, познакомьтесь поближе с различными результатами измерения напряжения в разных точках электрических цепей. На этом наша презентация заканчивается. Мы надеемся, что вы полностью поняли, что такое напряжение, сила тока и сопротивление. И будете применять свои знания на практике. Качественный сервис Toyota. Фильм представлен фирмой Toyota Motor Corporation. Техническое обучение «Тойота».